Привет, взволнованные зрители! Вы, наверное, уже знаете, что плохо питаетесь. Отказ от физических упражнений и недостаток сна ухудшает ваше психическое состояние. Но как насчет менее распространенных факторов? Вы можете быть удивлены на то, как ваши простые модели мышления вредны для вашего психического благополучия. Так что давайте сразу погрузимся в это. Вот шесть крошечных привычек, которые разрушают ваше психическое здоровье. Во-первых, часто сравнивать себя с другими. Как я могу больше походить на них? Почему я не могу быть больше похожим на них? Каждый сравнивал себя с другими. Это может быть формой саморефлексии, и это поможет вам увидеть, какие области, которые вы хотели бы улучшить. Но насколько это может быть источником мотивации, это также может быть весьма пагубно для вашего психического здоровья. Это вредит вашему самоощущению. Вы сравниваете себя с неточной информацией, и на самом деле это не помогает вам достичь ваших целей. Большую часть времени вы, вероятно, сравниваете себя людям, которых вы видите в социальных сетях. Но контент в интернете создан для того, чтобы выглядеть именно так. Это не обязательно отражает реалистичные стандарты. Акт постоянного сравнения себя с другими порождает зависть, низкую уверенность в себе и депрессию. Поэтому вместо этого постарайтесь сосредоточить свою энергию на том, что у вас есть, какие части себя ты любишь, что вам так не нравится. Определите эти вещи и знайте, что это нормально быть другим. Оттуда вы можете медленно работать над тем, чтобы стать лучшим собой, без давления со стороны других. Номер два. Удержание негативных мыслей. Постоянный приток новостей, информации и события иногда могут ошеломить ваш мозг до полного изнеможения. Это чувство стресса усиливается, особенно если вы за поем смотрите новости или читать много негативных сообщений. Вы постоянно беспокоитесь? Не дают ли вам спать по ночам страшные мысли? Это может быть признаком того, что вы храните негативные мысли. Иметь хорошее психическое состояние означает быть способным, чтобы регулировать поток ваших мыслей и эмоций. Поэтому, если вы заметили нестабильность, это может помочь найти расслабляющие методы, которые вам подходят. Возможно, йога, медитация и регулярные перерывы могут помочь. Оставайтесь позитивными. Номер три. Незнание того, как сказать «нет». Испытываете ли вы трудности с тем, чтобы сказать «нет»? Иногда ты этого не замечаешь, ты слишком стараешься угодить другим. Это может быть за счет вашего собственного психического благополучия. По словам доктора Ванессы Бонас, доцент университета Ватерлоа в Канаде, отказ кажется угрозой нашим отношениям, и это чувство связанности. Вы хотите подтвердить другим, что да, вы являетесь частью этих отношений. И да, отношения все еще остаются нетронутыми. Но с какой целью? Вероятно, это укоренилось в тебе, что ставить себя на первое место и говорить «нет», это плохо. Но отказ дает вам возможность отдохнуть. Расставьте приоритеты в своих собственных целях и установите границы. Так как же вы это делаете? Постарайтесь поблагодарить их за то, что они обратились к вам, затем отклоните их простым способом – коротко, честно, но уважительно. Помните, что это не конец света, и люди также поймут, откуда вы пришли. В конце концов, они тоже люди, так что не волнуйся, уделите себе время, которого вы заслуживаете. Номер четыре – все время обвинять других. Вам нравится все время указывать пальцем на других? Обвинять людей часто проще, чем брать на себя ответственность. Это избавляет вас от последствий и избавляет от нескольких неудачных ударов на вашей репутации, но это не улучшит ваше психическое здоровье. Это может отвлечь вас от конструктивной задачи саморефлексии. Тратите свою энергию, обвиняя других, также не делает ничего, чтобы внести свой вклад в решение. Ничего не делается, и ваш стресс будет накапливаться. Конечно, не во всем виновата ты». И важно признать, что, но также важно саморефлексировать над своими собственными действиями и возьмите на себя ответственность. Даже когда это может оказаться трудной пилюлей для глотания. Номер пять. Поддержание токсичных отношений. Вы из тех людей, которые дают второй шанс, иногда излишняя доброта ставит вас в неприятные ситуации. И это может произойти, когда вы останетесь в отношениях с токсичными, манипулирующими людьми. Эти люди относятся к тому типу людей, которые заставляют вас заставить делать то, что они хотят, несовместимы с их действиями и заставляют вас чувствовать себя некомфортно рядом с ними. Знаете ли вы кого-нибудь с такими чертами характера? Если вы это сделаете, то это будет намного лучше для непосредственного решения этих проблем или установите некоторую дистанцию между вами и этим человеком. Пожалуйста, помните, что вы за них не отвечаете. Вы не должны чувствовать себя плохо из-за того, что не были с ними, а оставаться сильным. Подумайте о том, что лучше для вас вместо того, что лучше для них. И номер 6. Не просить о помощи. Часто ли вы испытываете эмоциональное выгорание? Это может быть показателем того, что вы слишком много работаете. Помните, что просить и принимать помощь – это нормально. Вы, вероятно, хотите оставаться независимым и делай все по-своему. Но ты такой же сильный, даже если вы попросите о помощи по пути. На самом деле это нелегко сделать, потому что вы, вероятно, в конечном итоге захотите снова все делать самому. Но это помогает напомнить себе, что всегда есть люди, готовые помочь. Попробуйте изменить свою точку зрения. Точно так же, как вы готовы помочь кому-то, кто-то тоже готов протянуть вам руку помощи, и ты заслуживаешь того, чтобы принять это. Можете ли вы относиться к какой-либо из этих привычек? Какие из них вы находите вы сами делаете больше всего? Если мы что-нибудь пропустили, дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, поставьте лайк и поделитесь им с друзьями, которые тоже могли бы найти в этом понимание. И нажмите на колокольчик уведомления для получения дополнительной информации. Добавлены все использованные источники в поле с описанием ниже. Спасибо, что посмотрели. До следующего раза.